себя на канале и сегодня э, тема одессы тема одессы для нас она постоянно те кто следит за моим каналом знают что дельфи я постоянно обозреваю дельфи напомню это танкер корыто ржавая которая в ноябре прошлого года потерпела крушение которая в ноябре прошлого года потерпела крушение и села на мель э, в э, черном море где а напротив пляжа дельфин ну и так как оно там сидело, лежало, никого не трогало, и его никто не трогал. Ну и потом пришла весна, его тоже опять никто не трогал. А потом президент приехал, ну и дал всем расфасовки и сказал, что до 20 июня его надо убрать. Но так как судно не могли поднять и не знали, что с ним делать и как его переворачивать, то никто ничего не сделал. Об этом у меня были несколько роликов, вот я поставлю одни, вторые ссылки здесь с президентом, с указаниями и с, с тем, что происходило с этим злополучным Танкером, который перевозил контрабандную нефть. По слухам, как слухи вот говорят, что он пере перевозил контрабандную нефть. Ну и вот теперь они все-таки умудрились его э, поставить на киль кое-как. Но нежданчик оказался в том, что, что он сгнил. И теперь для того, чтобы его вытащить нафиг оттуда, чтобы его можно было транспортировать, его нужно просто порезать. Так, а не стоило ли его сразу резать? Ну, так, на всякий случай. А, была надежда. Ну что, надежда ваша умерла. Так что, друзья, пилите гири, как говорил Астат Бендер. Пилите, пока они золотые. Пароходик-завод полностью. Придется доставать его вот по частям. Естественно, в этом всем участвуют. Но Филимонов, Филимонов которые сейчас тоже баллотируются в мэры, отвечает на вопрос по дебатам. Ну не сейчас, а во время выборов. Вы пойдете на дебаты? Я, конечно же, пойду на любые дебаты О, с любым занималась. кандидатом. О, договорились. Вот. вот. понимаете? Ну, да. Да. да? Хорошо, любом вот почему нет то есть он да вот будет оставим это все это пустое к сожалению эти все месседжи вбросы и манипуляции с кандидатами Ну это чистый цирк потому что мы знаем что уже есть определенные договорники на то, чтобы люди оставались на тех же местах. Кому это выгодно? Ну, всегда есть выгодополучатель, всегда есть теневой, серый, черный, красный кардинал, который хочет, чтобы свои люди стояли там, где надо. Труханов останется. Запомните этот твит, как говорит Варламов. Но Труханов оказался умнее, чем Офис Президента и на то, как и офис президента и подконтрольные ему э, организации Евровидения в Украине э, зарубили мальчика Максима Ткаченко и сняли его с, конкурс, с конкурса только потому, что он выступал, как они, как они говорят, что он выступал с пророссийской песней, и он выступал э, с э, спонсорством, с организатором, организаторы российской компании. А любой участник, в, э, так сказать, который принимает участие в конкурсах, где организатор – это российская компания, то он автоматически снимается э, с любых официальных мероприятий и выступлений в Украине. Но как все уже доказали и показали, и выяснили, что это был не организатор, а это был спонсор, что Россотрудничество спонсором было, но спонсоры могут быть кто угодно. Вы же не бойкотируете футбол, потому что «Газпром» спонсор в мировом чемпионате и в Лиге чемпионов, и где они там спонсируют, вы же не убираете, так? Ну, так, значит, украинская сборная играет, то есть там можно, а мальчику петь нельзя. Логично. Почему не логично? Так вот, мэр Труханов что делает? На день рождения города он дарит ребенку квартиру. Хороший ход. Да. Этот ход ему зачтется. Этот ход в его копилку, и он опережает на шаг офис президента. Ну и напоследок вот эти кадры. Давайте я Прекрасно. Э, прекрасно. Ребенок здесь спел «Смуглянку», то есть э, ничего страшного не произошло, публика очень тепло отреагировала на эту песню, и в этом ничего нету плохого ни в песне, ни в человеке, ни в том, не в том что он делает, а Ласания и его действия все больше настраивают людей против власти. Почему падает рейтинг? А потому что вот такие вещи, которые они устраивают, для тех людей, которые голосовали за партию «Слуга народа», вызывают не то что легкое удивление, вызывают шок, вызывают отвращение и вызывают неприязнь. А как за такое можно еще раз голосовать? По каким таким причинам и что же они такого хорошего сделали, что за них можно голосовать? Вы посмотрите, как президент отвечает на вопросы. Ему не нравится любая критика. Ему не нравится то, что ему задают вопросы. Ему не нравится то, что его критикуют. Ему не нравится то, что его спрашивают о том, что фонд по борьбе с коронавирусом пуст. Он пуст, а он говорит, нет, это неправда. Так как, как это неправда, если, если там денег нет. Министры об этом говорят. Хм? Говорят. Так что? Все, подтерли Народные деньги. А, -а, а, вы дороги достраиваете. Так, а что же вы приписываете себе? Стройку, которая была начата до вас и уже практически была завершена, а вы ее добавляете в свой, так не делается. Это называется манипуляция. По-другому никак. То есть, если я достраиваю дом, у меня осталось 5% приходит, сейчас снова начальник стройки говорит, я достроил дом. Не, не, друг, ты ничего не достраивал. Те, ну, не теоретически, то есть формально, да, я понимаю, но... Материально, как это было сделано, то есть, ну, это, это, это неправильно себе такое приписывать, но нужно же на чем-то пиариться. На этом и пиаримся. Вот его посмотрите, посмотрите, как он раздражен, как у него кривится лицо, и как ему не нравится то, что вы ему задаете вопросы. Он же не первый раз спрашивает у журналиста, а ты откуда, ты местный или не местный? То есть, то есть он хочет показать, что ты засланный казачок. То есть ты его спрашиваешь не так вопросы, а пресс-секретарь, ну просто она, бой курица. Бой курица, по-другому ее не называйте. Любой вопрос, который не нравится или неудобный, она сразу, кот-кот-кот, кот-кот-кот. Мы куда-то куда? Куда? Куда? мы должны ехать, а мы спешим, мы опаздываем. Твою мать, так все опаздывают, не только вы. Все, но вы власть, вы обязаны перед нами. Это ваша работа говорить о с журналистами, рассказывать то, что вы делаете, вы обязаны это делать. И не только хорошее показывать, но и слушать критику свой адрес. А, критику неприятно слушать, а, она вам не нравится? Ну, конечно, не нравится. Владимир привык к овациям, привык к тому, что его все любят, привык к тому, что ему все дается. Не то, что легко, но... Критика, которая была в квартале, это не то, что он пару раз обезвинился <смех> перед Кадыровым, но извинился, ничего страшного. Ну, поиграл себе роялем там на этом, на, на, на, на, на, точнее, инструментом своим поиграл на рояле. И что? Ну, ничего, все хорошо. А здесь уже реальные дела и реальные события. Поэтому это его раздражает. Это ему не нравится. Не То, что мы видим, мы видим манипуляцию. Мы видим то, что Офис Президента избавляется от неугодных и оппозиционных депутатов. Мы видим то, что нашему Президенту не нравится отвечать на неудобные вопросы. Мы видим то, что они морщатся от простых людей и говорят «Если вам не нравится то, что мы делаем, живите как вы жили». Э, нет, подожди, не так мы договаривались. Не на этих обещаниях ты приходил во власть, и не это ты говорил, когда ты избирался. Ты был вырак Порошенко, а ты стал нашим выроком. Вот что мы видим. Вот это и есть правда. А на сейчас у меня все. Всем всего хорошего. Peace. И да, не забывайте оставлять комментарии внизу. И подписывайтесь. Помогайте мне продвигать канал вверх. Спасибо.